Итак, мы с вами изучаем величайшую суру, первую суру священного Корана, суру открывающую священный Коран. Мы с вами уже взяли Алистиада, бежащий к Священному Аллаху Азаваджаль как мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от поклятого и побиваемого шайтана. После этого с вами изучили басмалю. Это великая мольба обращения к Всевышнему Аллаху за помощью, потому что он ар милостивый, ар милующий. И следующий, аль-хамду лилляхи, роббин алямин, Аллаху, Господу миров. Этот аят побуждает нас к любви. То есть мы признаемся Всевышнему Аллаху в любви, Каждый раз, когда читаем эту великую суру, в каждом намазе, в каждом ракеате. Рахмани Рахим, милостивому, милующему, и проявляем на него надежду. Малики яумиддин. И последний аят, который мы с вами изучили на прошлом уроке, это я яумиддин. Кто помнит, как переводится смысл этого аята? Малики яумиддин. Я дарю я Царю дня воздаяния Малик это значит царь, то есть аль-мелик. Имя Всевышнего Аллаха азаваджали указывает на то, что он зуль вальмильк. валь вальмульк. Аль-мильк то, что все принадлежит одному Аллаху азаваджали. Все эти небеса, все эти горы, растения, животные, джинны ангелы, люди, все принадлежит Всевышнему Аллаху Аззаваджаль. Значит, он зуль который всем обладает. Валь-мульк, также Он обладает властью и управляет всем. Значит, Всевышний Аллах управляет теми небесами, землями и в том числе нашими делами. И здесь говорится то, что он Аль-Малик, имеется в виду Мэлики Яумиддин, то есть он всем управляет и распоряжается не только в этой жизни, и также он является Мэлики Яумиддин, царем дня воздаяния. Потому что сегодня у нас Яуму алиптиля идет день испытаний. То есть наша жизнь, эта обитель является дару липтиля обителю испытаний. В этой жизни человек создан для чего? Для испытаний. Будет ли человек обращаться к одному Аллаху? Будет ли Человек любить одного Аллаха. Будет ли надеяться на одного Аллаха? Будет ли люб... бояться одного Аллаха? Значит, эта жизнь – это место испытаний. Я уму день воздаяния – это значит после смерти, то есть аль последняя жизнь. И Всевышний Аллах является мелик. так в этой жизни, также он Малик, в в последней жизни. Давайте обратим внимание с вами на доску. Мы на прошлом уроке не успели записать. На этом уроке сейчас мы с вами посмотрим на доску. Дар -суль пятый урок о суре Аль-Фатиха. Некоторым тафсиром сура Аль-Фатиха. Итак, слово мэлики, это значит зуль мульки валь мильк. Или зуль мильки валь мульк. Повторяем все вместе. Зуль мульки валь мильк. Зуль мульки валь мильк. Зуль мульки валь мильк. Значит, зу, как вы уже знаете, дети, это обладающий. Всевышний Аллах обладает чем? Аль мильк. Мильк. Это слово, когда у нас мим, максура, с кясрой. Вы же проходили теперь слово максура, знаете? Мимо нас максур, видите, с кясрой. Значит, это указ на то, что Всевышний Аллах обладает всем. То есть все принадлежит Аллаху. Значит, все реки, все горы, леса, земли, небеса, ветра, облака, кучи Абсолютно все принадлежит одному Аллаху. Это есть милькулла. Миль то есть Аллах всем обладает, всем владеет, все принадлежит одному Аллаху. Когда мы говорим аль-мульк, мим будет мадмума, мим будет с домой, это значит Аллах не только всем обладает, но еще Он обладает властью. Он властен над этой вещью. Он властен над всеми небесами, над всеми землями, над животными, длинными ангелами и людьми. И он всем управляет. Всем распоряжается один Всевышний Аллах. Повторю обладающему властью и управлением. То есть обладающим властью, имеется в виду, который обладает всем. Все принадлежит ему, это значит будет аль-мильк. Смотрите, да? Слово аль-мильк. Аль-мильк – это значит принадлежность. Все принадлежит Аллаху. Когда мы говорим аль значит, указывает на власть Всевышнего Аллаха. Он над всем властен. Как Аллах пожелает, так и будет. Как Аллах распорядится, так и будет. Аллах всем управляет. Значит, твое счастье в руках Всевышнего Аллаха. И будет ли тебе хорошо в этой жизни? Будет ли тебе хорошо вахера в последней жизни? Это в руках Всевышнего Аллаха. Потому что Аллах Мелики или Мелику Яумиддин. Он царь для воздаяние. Значит, Всевышний Аллах создал все эти небеса, все эти земли и людей, и тебя в том числе. Для чего? Для того, чтобы испытать. Для того, чтобы потом судный день ответил перед Всевышним Аллахом. Все из-за этого аята. Потому что Всевышний Аллах Мелик. Царь. Царь дня воздаяния. поняли, дети? Да, Ума София, да, у вас написано, значит, Ума София. Еще раз говорю. Тогда Муса получается. Значит, запишите себе в логин, чтобы у нас не было даже женских имен. Или если кто-то является опекуном своего ребенка, пусть запишет имя также ребенка. Это первый момент. И второй, да, когда идет объяснение, старайтесь отключить свои микрофоны, потому что каждый, один, каждый урок мы повторяем одно и то же. Поняли, да? Значит, у нас первый аят указывает на любовь к Всевышнему Аллаху. Алхамдулилляхи алямин. Второй аят ар рахим указывает на надежду на Священного Аллаха А третий аят указывает на страх который мы проявляем перед Всевышним Аллахом. указывает на страх. То есть все создано в этом мире, что бы с тобой ни произошло. Ты проснулся сегодня, взял омовение, читал намаз перед Священным Аллахом, сходил в магазин за хлебом, играл, занимался, делал свою домашнюю работу. Все это должно быть для чего? Для Яумиддин. То есть, чтобы в конце концов вахера это обернулось для тебя благом. В этом аяте приходит указание, для чего Всевышний Аллах Субханава Таля все предопределил и все создал. Для того, чтобы потом люди стали перед Всевышним Аллахом Аззаваджаль. То есть будет воздаяние. Не, не забудьте, да? значит, это жизнь. Дару липтеля – место испытаний. А следующая жизнь Ахира – это даруль джаза. То есть обитель воздаяния. Там будет воздаяние. Неверующим будет воздаянием. А верующим рабам Всевышнего Аллаха будет воздаянием. Райская обитель. Как раз на основе любви, на основе надежды, на основе страха у нас придет объяснение следующего аята. Это «И Ия на буду. Только тебе мы поклоняемся. Это и есть наша цель. Теперь смотрите слово Яумиддин. Маликий Яумиддин. Значит, яум это день. Один это воздаяние. Один это значит, имеется в виду мелики яумиль то есть аль-кияма от слова «стать перед Всевышним Аллахом», то есть день стояния, день суда, расчета и воздаяния. Поэтому переводим на русский язык и говорим приблизительный смысл этого аята «царю дня воздаяния», то есть «царю дня судного». Давайте прочитаем вместе «Яумиддин». Я умею Значит, я умею Я Да. Я умилькияна. Да, и посмотрите, этот аят побуждает нас к такому деянию, как аль-хоуф. хов это страх. Это деяние сердца. Значит, мы сердцем должны почувствовать страх страха перед Всевышним Аллахом читаем этот аят и говорим мя я яумиддин". Всевышний Аллах – царь. Он всем владеет, он всем обладает, распоряжается и управляет, и он самый могущественный. Значит, мы боимся Аллаха и боимся никого наряду с Аллахом. Не боимся никого, помимо Всевышнего Аллаха. Этот страх, который должен обращаться одному Аллаху, Господу всех миров, никому не обращается, кроме как Аллаху. Значит, Первый аят Альхамду лилляхи роббил алямин побуждает нас к чему? Кто помнит? Ахсан. То есть Махадба это любовь к Всевышнему Аллаху. И там мы говорили не просто любовь, там еще есть что-то: любовь с чем? Страха. Любовь с чем? Мама. Надежда. Надежда. Нет, это второй аят. Мы сейчас говорим про первый аят. Слава всевышнего аллаха альхамдулиляги роббил алямин мы сказали то что у нас побуждает из аят мы выражаем всевышнему аллаху маха от сан то есть любовь и возвеличивание Всевышнего аллаха любовь и возвеличивание всевышнего аллаха аллах самый великий он господь всех миров никто не является господом миров кроме одного аллаха а второй аят, ар-рахмянир-рахим, милостивому, милующему. Раз, милостивый, обладает милостью, милующий, милует своих рабов. Значит, мы будем проявлять что? Милость. Милость. ар рахим Чему побуждает нас второй аят из суры? Тихо. Милостивому, Милосы Нет, не мы по-другому по перевели аят. Мы с это вы, значит, просто от себя. Ну, не от себя, а, сказали то, что вы читали раньше, да, из переводов смысла священного Кур'ана. Надежда. надежда. Да, и как будет надежда по-арабски? Ар-Роджа. А а значит, второй аят – это ар побуждает нас к надежде. Первый аят – это аль-Махабб любовь и возвеличение священного Аллаха. Во втором аяте – ар-Рахмани-Рахим, мы, значит, проявляем сердцем. Роджа – надежда на Всевышнего Аллаха. Чему мы надеемся на Аллаха? Потому что он – обладающий широчайшей милостью. Ар-рахим, проявляет свою милость по отношению к своим рабам. Вот эта ар-рахим, милость Всевышнего Аллаха, она является не только в этой жизни, но вечной. Значит, Аллах милует своих рабов, которые поклоняются ему одному Аллаху. И дарует им то в этой жизни, от чего будет благо в или по причине чего будет благо в последней жизни, то есть судный день. А яд аятки ямудин побуждает нас к аль Это значит страх перед Всевышним Аллахом. Это наша основа, дети. В, каждой, в каждом намазе, в каждом ракиате, когда вы читаете суру Аль-Фатиха, вы говорите: И Я кена буду, только тебе мы поклоняемся. На основе чего? На основе любви, на основе надежды и на основе страха. Поклонение – это не только совершение намаза. Поклонение – это не только земные поклоны или поясные поклоны. Поклонение – это и любовь, после, после, после. страх, все виды поклонений и упования. Когда ты убираешь препятствия с дороги и когда ты дома пылесосишь палас, когда тебя мама попросила, ради Всевышнего Аллаха, помогаешь матери, потому что Аллах побуждает тебя – Помогать маме. Все это делаешь из любви к Аллаху, надеясь на Аллаха и боясь Аллаха. Все твои поклонения должны быть на основе вот этих трех вещей. лилляхи роббил алямин. Это основа всех видов поклонений в исламе. Ты боишься того, что в могиле Вышний Аллах испытает тебя, и ты не сможешь ответить на три вопросы в могиле. Мен роббук, кто твой Господь? Мен динук, какая у тебя религия? Мен кто твой пророк. В этой жизни ты знаешь ответы на эти три вопроса: Ман роббук, робби Аллах. Меня динук дини или Все вы знаете ответы на эти вопросы. Но в могиле сможет ответить только тот, кому Аллах окажет поддержку, то есть, который жил при жизни согласно ответам на эти вопросы. То есть поклонялся одному Аллаху, исповедовал религию ислам, следовал за пророком Мухаммадом, саля Аллаху алейху ассаляму. Если он при жизни жил по этим ответам, ну, Аллах окажет поддержку в могиле. В могиле тоже будут мучения, в могиле будут наказания, в судный день тоже будут свои ужасы. И самый великий ужас, самое великое наказание ожидает человека в аду, в огне, в биенне. Как нам спастись от этого? Мы же боимся того, что Всевышний Аллах накажет нас. Значит, вместе с боязнью мы должны проявить что? Надежду на Всевышний Аллаха, то, что Аллах спасет нас. И боишься и надеешься. Надеешься и боишься. Все это на основе любви к Всевышнему Аллаху аз Значит, не забудьте, когда ты слушался свою маму и начал пылесосить дома, убираться дома, протирать пыль, вспомнил о Всевышнем Аллахе, ведь Аллах велел тебе в Коране, чтобы ты явил их сын своим родителям к своей маме. То есть явил наилучшие наилучшее отношение и благодеяние к своей маме. Из любви к Аллаху, даже если мама тебе сегодня ничего не подарила и не испекла тебе торт, ты все равно слушаешься маму. Ради Всевышнего Аллаха ты надеешься то, что Аллах примет от тебя вот это твое послушание, твою уборку в доме. Тебе будет за это награда. Также боишься, если ты ослушаешься твою маму и не будешь ей помогать или отвернешься от своей мамы, будто ты отвернулся от Всевышнего Аллаха. То есть Боишься. Поэтому не отворачиваешься от мамы, слушаешься маму, чтобы Аллах не оставил тебя, чтобы Аллах не отвернулся от тебя. Также боишься, а вдруг Аллах не примет твое дело, а вдруг дело сделано не совсем хорошо, или прибрался так, пока никто не видит, там выкинул все игрушки, носки, которые на полу лежали, под диван или под кровать, пока никто не видит, и как будто ты убрался. Значит, стараешься что хорошо сделать свое дело перед тибешим да, Аллахом, потому что Аллах тебя видит. Вот и это значит наша основа. Это любовь к Аллаху с возвеличиванием, надежда на Всевышнего Аллаха, на его милость и страх перед Всевышним Аллахом. И вы должны при этом знать. Значит, мы надеемся на Всевышний Аллах, Аллах проявляет свою милость. И самая одна из величайших милостей Всевышнего Аллаха – это то, что Аллах уготовил для тебя рай и райскую обитель, если ты будешь поклоняющимся одному Аллаху. Мы боимся Всевышнего Аллаха, и Аллах уготовил наказание для неверующих и также для ослушников. И это наказание будет выражаться тем, в виде огня, то есть ада, понимаете, И значит, мы тоже боимся этого, то есть боимся того, что Аллах накажет нас. Поэтому должны всегда двигаться в этом направлении, чтобы любовь, севищим Аллахом, как была голова птицы, затем одно крыло, допустим, правое крыло, чтобы было как надежда, а левое крыло птицы это как страх. Вот если, например, птица полетит по небу у нее оборвется левое крыло. То есть будет только любовь и надежда. Сможет она дальше лететь или не сможет? Нет, она упадет. Если оборвется другое крыло, правое, а левое останется, сможет она полететь? Нет. Но, нет. Потому что птица, Аллах Сапанаватали создал ее такой, что она нуждается в двух ильях. Два крыла. Она махает крыльями и летит по небу. А если не будет головы? Не сможет. Да, не, не сможет. Не. Нет, ни глаз, ни головы. Она не, не будет видеть, куда лететь, не будет знать, куда лететь. Значит, тоже не сможет полететь. Поэтому так наше поклонение. Когда ты читаешь намаз, у тебя должна быть любовь к Аллаху, надежда на Аллаха и страх перед сиющим Аллахом. Если у тебя не будет любви, будешь только надеяться и бояться ой намаз тоже не примется а если у тебя будет вклонение в сторону надежды но не будет страха будешь только надеяться чтобы ты не совершил даже если грехи совершаешь и будешь только надеяться «А, аллах простит а мне за это ничего не будет нельзя или другой наоборот только боится боится не надеяться на милость аллаха заводя тоже нельзя Значит, необходимо, чтобы в нашем поклонении, в нашем намазе, в нашем посте, в наших добрых деяниях всегда была любовь к Аллаху, надежда на Аллаха и страх перед Всевышним Аллахом. Вот это Всевышний Аллах установил нам в каждом намазе, в каждом ракиате ежедневно, больше десяти раз читаешь и повторяешь. И теперь, если ты знаешь эти смыслы, они каждый раз будут стучать, стучать, стучать по твоему сердцу, будут входить, входить в твое сердце, и ты из сердца будешь выражать любовь к Всевышнему Аллаху. Надежду на Аллаха, страх перед Аллахом. И на основе этого будешь говорить, и я к буду? только тебе я поклоняюсь. Только тебя люблю, только на тебя надеюсь и только тебя боюсь. Вот. Тогда твое сердце будет с каждым разом все лучше и лучше становиться. То есть ты будешь исправляться. И через 10-15 твои намазы будут уже не такие, как намазы тех людей, которые не знают, что они читают из Куррана. То есть просто читают слова, даже не зная их смысла. Поэтому Архамдулиля ⁇ это великая милость Аллаха Азаваджали. Аз Знать, смыслы, суры, татиха. Потому что они будут оставлять тир, отпечаток на твоем сердце. Каждый раз твое сердце будет улучшаться, становиться здоровее и здоровее. И, соответственно, будет у тебя здоровее э, твое, твое зрение, твой слух, твои деяния, э, твоя речь. Все будет на основе этого. Также будет исправляться иншаллохутала твое окружение, даже твои близкие, твои мамы, папа братики, сестры, друзья, все будут тоже становиться лучше, иншаллах. талия. Так мы, значит, с вами взяли этот аят, дня воздаяния». Он побуждает нас к страху перед Всевышним Аллахом. И этот страх, мы должны помнить об этом аяте, и тем, когда кто-то совершает грех, тебя тоже призывает к этому греху, или к оставлению намаза, или там слушанию родителей. Значит, ты помнишь, Малики Яумиддин. Я же каждый день Аллаху говорю: Малики Яумиддин, воздаю Всевышнему Аллаху ему хвалу, за то, что он Господь всех миров, за то, что Он милости, милующий, и за то, что Он царь дня воздаяния. Значит, я тоже предстану перед Всевышним Аллахом, у меня тоже будет день воздаяния. Я буду отвечать перед Всевышним Аллахом за этот грех, который меня призывают. И. Вспомни об этом аяте Вспомни о том, что будет день расчета. Ты побоишься Всевышнего Аллаха и причине этого страха оставишь этот грех. И оставление тобой этого греха будет благим деянием. То есть это уже будет связано с чем? Рахматуль или это есть милость Всевышний Аллах, который Он проявил тебе и внушил тебе, чтобы ты оставил этот грех и. Ну, последовал за другими, да, братьями или за другими людьми, которые совершали этот грех. То есть это уже есть милость. Поэтому, когда ты боишься Аллаха, это милость Аллаха. Когда ты надеешься на Всевишнего Аллаха, это тоже связано с чем? С страхом перед Всевышним Аллахом. То есть ты должен удержать равновесие, как два крыла. Представь, что ты идешь по канату. канат И руками, да, правой рукой удерживаешь равновесие, чтобы не упасть в правую сторону. Левой рукой удерживаешь равновесие, чтобы не упасть в левую сторону. И ты идешь прямо, чтобы удержать равновесие. И так в поклонении ты должен, должен поклоняться Аллаху наилучшим образом, должным образом, так, чтобы твое поклонение было ровным, чтобы было оно мустаким, имим. Значит, смотрите, мы снова с вами прочитаем от начала, того места, где мы с вами остановились, перевод приблизительный, да, с, перевод смысла Сура Аль-Фатиха. Мы с вами сказали алистиада который мы с вами читаем перед тем, как начать читать Священный Курхан, я прибегаю к Аллаху от побиваемого и проклятого шайтана, которого Господь изгнал и отдалил от милости своей. Значит, прибегаем к Аллаху от проклятого шайтана, для того, чтобы подальше от шайтана и подальше от гнева Аллаха, подальше от проклятия Всевышнего Аллаха. В конце концов, Аллах изгнал шайтана и отдалил от своей милости. Мы, значит, хотим быть ближе к милости Всевышнего Аллаха Аззаводи. Дальше, бисмилляхи рахмани рахим, во имя и с именем, при помощи одного Аллаха, милости и милости, начинает чтение Корана. Значит, мы начинаем читать Коран, говоря, бисмилляхи рахмани рахим. Это просьба, да, мы с вами проходили, истиана и табаррук, прошение помощи Всевышнего Аллаха и благодати, чтобы Аллах дал понимание Корана и Дал нам Толфик направил к тому, чтобы мы жили по Корану. Дальше Алхамдулилляхи Роббиль Алямин. Я хвала Аллаху с любовью и возвеличиванием. И надлежит одному Аллаху, Господу миров. И вы тоже так постоянно повторяете. Мы с вами проходили, что такое Роббиль Алямин, Робб, на какие смыслы указывает это имя Священном Аллаха, Алло, на какие смыслы указывает это имя Священном Аллаха, милостью милующему, на которого мы надеемся. Дарю дня воздаяния, которого мы боимся. Видите, да? Значит, мы к любовью и в произносим слова аль хамду ли роббин -а ар ррахим Эти слова мы читаем, проявляя на Севышнем Аллаха надежду. А эти слова читаем, дня воздаяния, проявляя страх перед Всевышним Аллахом. На основе этого будем с вами изучать на следующем уроке следующий аят. Это «И я к на буду, и я ка Ста'ин». «И я на буду, и я Давайте мы с вами его сегодня да, начнем разбирать с точки зрения таджвида, его смысл возьмем на следующем уроке, инша Значит, смотрите… Здесь есть слово и -я Мы должны научиться его правильно читать. Смотрите, первая буква у нас какая? Эль, эль, эль. Хамза. Эль. хамза. Это не «алиф». «Алиф» не бывает в начале слова. Что вы привыкли его называть «алиф», но на самом деле это «хамза». хамза. Смотрите, «хамза» у нас такая. «Мафтуха, мадмума, эм максура». Максура. Значит, говорим. Хамза я и. значит, хамза с касрой. Затем идут две буквы я. Первая я с сукуну, вторая я с фатхой. Называется мутахарика. Значит, мы должны произвести и сказать. Хамза, я, кяска, сукун и. Теперь смотрите. Внимательно, внимательно. Внимательно, дети. Роккизу, да, то есть сосредоточьтесь. У нас после Хамза выходит откуда? Мин аксель-хальк. Из дальней части горла. Значит, это не просто как буква И в русском языке. Пример, да? Какое слово? Ива. Или там слово, например, да? Иван. Значит, хамза в арабском языке выходит из горла. Значит, напряжение должно быть в горле. То есть я уже говорю и. И яке. И яке. Слышали? Это первый момент. Хамза выходит из горла. Второй момент у нас буква я. Первое с сукуном. Значит, говорим и. Скажите и. И, и, и, Вот некоторые из вас говорят и. Не произносят я с Когда я с у нас сукун называется сукон-ль-мей. а, а, из, а, из, а, а, сукун, а сукун, хай У нас живой сукун, Живой сукон и. Мертвый сукон, например, если мы скажем и. Как мы с вами проходили же, например, син, я сукон и Видите, долгота. А здесь у нас я не дает долготу. Я находится в сильном положении с живым суккуном. Не с мертвым суккуном, живым. Значит, мы говорим И. Скажите И. И-и-и. И-и-и. Вот, аксенту. Перейдем дальше. И не забывайте, я выходит Менваса Талисан, середина языка. и Когда я сказал и и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 Еще раз. Я, Алиф, Сукун. Я, я Алиф, Али, да. То есть над Алиф у нас всегда только Сукун. Можно его не произносить. Я его произнес для специально, чтобы показать вам. Значит, у нас я, Алиф имеется в виду Харфу Мед. Буква долготы. Я у нас Фатха. Значит, и я. И-я. Износим. И я и я и -я. И -я. И -я. И я Хорошо. Смотрите. Одни попадают в тасахуль. То есть произносят одну букву Я и говорят И-я. я Это ошибка. А другие буксуют над буквой Я. У них получается не две буквы, а три, четыре даже или пять. И они говорят и я -ка». Это неправильно. Я. Если просто сказать и я тоже неправильно. Видите, значит, у нас правильное чтение – это «середина». «И-я». я и -я. И -я. Я, я, я попробую остановиться на букве «я». Сказать -я -я Скажите, повторяйте за мной «и». я, и -я Значит, не надо буксовать на букве. Не надо буксовать на букве Я. Надо просто ее произнести два раза. Первая с уконом, вторая с фатхой. И я. А дальше у нас еще идет алиф. То есть не просто Иека и я, и -я Затем идет -я ка К я и, -я -ка. и -я -ка. Угу. Видите, да, некоторые говорят ияка, просто ияка, Неправильно. Во-первых, торопитесь. Во-первых, закончили? Значит, у нас хамза. Обратите внимание, каждой букве отдайте должное. И делайте это ради Всевышнего Аллаха. Аллах вас наградит за это. Значит, хамза выходит из горла, затем останавливаетесь на букве я. И. Затем я с фатхой, еще алиф есть. Я. А затем каф. «Ка. И я. К. И я. К. И я. К. И я. К. Хорошо. Идем дальше. Ну, айн, патха на. Повторяю, вы <говор> меня не слышите. НУН Ну, на я, я, я, да, буду, ну буду, не буду, то, буду, мы буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не то мы говорим Свишнему Аллаху, тебе одному мы поклоняемся. И дальше то же самое Ваияка. Теперь посмотрите, дети. Многие из вас, даже, может быть, многие родители, они говорят, когда кто-то кому-то скажет, Газака Аллаху, Хайрон, они говорят, вояка. вояка Что такое вояка? Видите, правильно будет. У нас приходит Тури альфатиха и Ваияка, не ваяка, него я Тренируемся. и я к и я к не и я опять вы ошибку делаете говорите моя и и Некоторые поняли, но некоторые вместо Хамза произносят букву «И». Нашкая буква «И» не пойдет. Вот, Хамза выходит из горла. Все, говорю кифая, все, больше не повторяйте. Вы должны прослушать, слушать устаза, потом уже повторять. Давайте тогда без буквы «Я». Устаз так, да? И, и, и, да? Все, подождите пока. Давайте я вам сейчас научусь, а потом будете повторять. Иначе я отключу ваш микрофон. Значит, вау. потом хамза произносим без буквы я. Из-за этой буквы я вы не можете произнести хамза. Значит, в и. «ва и. Произносим в и. В и. и. и. и. и. и. и. и. и. и кто-то говорит, и... После хамзы я с сукуном. Ва и... и... Нет, кто сказал и... Последний кто сказал и. и. и. Is... Ахмад слышал, Имири слышал, Аба Алиман слышал. What правильно is... пойдите. Is... Is... Is... Is... Не, один и тот же человек не повторяйте. Кто уже сказал, все достаточно. Я рассмотрю. Кто еще не читал? Не, у тебя я слышал, тебя правильно. Дальше, кто еще не читал? Нет. Полностью не надо. Вай. Кажи, Аскар, ва-и. Нет, у тебя хамза не из горла. Говори «ва-и». Сан, вот так же продолжай. Кто еще не пробовал? Муса? и уа Ага, попробуй из горла вытащи. и Скажи нет, не В. Во. Вот так. Ты должен почувствовать горло. Да? У тебя хамза выходит из горла. Например, хамзу легко произнести с сукуном. Смотрите. Например, я скажу. Видите? Видите, Видите на основании в горле. Учитесь произносить хамзу с сукуном. Например, я говорю. Вот. вот Вот так научились. Когда мы с Сукуном нашли эту хамзу, когда нас с Сукуном, мы нашли, где она в горле у нас лежит, Да то есть откуда выходит. Вот теперь оттуда и вытаскивать ее с Касрой. Поняли? Сукуном нашли, и потом ее с Касром вытаскиваем. То есть Сукун, Касра, например, я говорю, скажу, да, я ее нашел. Видите, я нашел ее в горле. И теперь оттуда же я сразу ее делаю с кясрой. И. Кора. И. Поняли? Почувствовали в горле, где она находится с сукуном, и потом ее произносите с кясрой. Угу. Значит, еще некоторые что делают? Я вот не помню, кто из вас так прочитал. В и не и Это не слово. и -мен. Здесь у нас слово "я сукуном", а этот сукун называется живой. Сукун хай То есть ваи, и А ва потом уже ваи Давайте все вместе. Ваи яка. Ваи яка. А, большинство... Все, Кифая, Кифая. Большинство прочитали правильно, но кто-то все равно вернулся и Хамза пропустил. Как пропустил Хамза? Смотрите, он говорит. Ваяка. Или, например, не совсем Хамза отчетливо. То есть Кесра не отчетливо. Даже если он Хамза вытащил из горла, но он не отчетливо прочитал кясру. То есть говорит... Ваяка. ваяка ва -и". Нет. Ва -и". Смотрите. Ва, фатха и... Вверх-вниз, вверх-вниз, фатха-киасра, фатха-киасра, в гору-вниз. Поняли? Значит, открыл рот и губы потом сделал широко. В-И, В-И, Поняли? Тяжело, да, конечно, рот открыть, а потом резко его сделать, да, губы широко. Сверх-вниз тяжело, но надо учиться. Мы же читаем священный Курран, и это тем более мы говорим кому? Самому Всевышнему Аллаху. Читаешь слово Аллаха и говоришь это Аллаху. Ваи яка, давайте еще раз. Ваи яка. Ваи Теперь давайте следующее слово. Нун, Син, Фатха, Сукун, Нес. نون, نون. نون. نون. نون. نسين، نس Теперь смотрите, вот здесь буква «Я» с мертвым сукуном. Мертвый сукон – это когда звук «Алиф» уау, или «Я» придает долготу. Здесь уже будет другая буква «Я». То есть буква «Я», но она выходит «Минальджауф», то есть с ротовой полости. А там когда мы говорим и я там у нас «Я» с живым сукуном, А уже этот звук выходит из «Минваса-Талисан» середины языка. «Я» выходит с середины языка, а эта буква «Я» выходит «Минальджауф» из ротовой полости. Поэтому здесь сукун называется мертвый. Вот здесь сукун мертвый называется а сукун уль И поэтому он придает долготу. Мы говорим Наста-и. Дальше нун дом -а ну Наста-и-ну. Нун-дома-ну наста да, но при основном мы говорим Значит, смотрите, дети, каждое слово отработать. И вот некоторые из вас присылают домашнюю работу. Как, говорит, написал в тетрадь мелики Яумиддин». Один раз написал и сделал домашнюю работу. Мы с вами договорились прописать каждый аят на всю страницу. «Мялики Яумиддин» прописать на целую страницу. Потом прописать согласовками. Потом прописать красивым почерком. Вы же пишете слово Всевышнего Аллаха. Не просто там быстренько написал и все, сделал домашнюю работу. Нет. Аллах же видит, как ты пишешь. Старайся, пиши красиво, отчетливо, понятно. Видите, как здесь красиво написано? Вы тоже старайтесь написать прямо, ровно, красиво. Значит, каждое отдельное слово потом отрабатываете и отрабатывайте с последующим словом. И потом полностью весь аят от начала до конца. Значит, ияка. Отработали, да? Ияка иеке. потом со следующим словом и я на буду и я на буду и я на буду и я на буду Потом со следующим словом и я она буду и яко и яка, к и и буду и я на старин старин не стаин все вместе и як не полностью весь аят и як не абду и як и як на следующем уроке мы с вами запишем на доске что пользы этого аята также запишем с вами то что в этом аяте содержится секрет то есть, сир секрет да и народ между Господом и между рабом Всевышнего Аллаха. Пока мы с вами изучили первую часть, первую половину суры Аль-Фатиха, это значит все слова, которые раб читает да, перед Всевышним Аллахом, проявляя к нему любовь с возвеличиванием, надежду и страх. На основе этого поклоняется одному Аллаху и только у него просит помощи. Потом у нас уже пойдет до да, вторая половина суры Аль-Фатиха, это значит уже... Всевышнего аллаха вот этих да, следующих вещей чтобы аллах повел прямым путем путем тех которых он облагодетельствовал но не путем тех над кем не всевышним аллах и не путем об значит это придет уже позже значит домашнее задание записать Ая я я на буду и яин на полностью на всю страницу тем отработать каждый звук в отдельности с последующим звуком, потом каждое слово, каждое слово и каждое предложение и полностью весь аят. Весь аят. И на следующем уроке, когда ты уже отработал, у тебя правильное чтение, ты уже возьмешь некоторые смыслы пользуясь из этого аята. Иншаллаху таля.